Предприятие «Джэчхэн Хунсян Суперхард Материал Ко ЛТД» было основано в 1990 году. Мы располагаем четырьмя производственными цехами и одним экспериментальным цехом, предназначенным для исследований и разработок. Общая площадь рабочего пространства составляет 130 тысяч квадратных метров. Наша компания специализируется на производстве синтетических алмазов, алмазных сверл, алмазных шлифовальных кругов, алмазных поликристаллических заготовок для волоки, поликристаллических алмазных композитов и других различных алмазных инструментов. Выпускаемая продукция нашла широкое применение в таких отраслях, как обработка камня, стекольная промышленность, волочение проволоки, нефтяная промышленность, производство режущих инструментов, электроники и многое другое. С помощью нашей инновационной и опытной команды по исследованиям и разработкам мы прошли сертификацию системы менеджмента качества на соответствие стандарту ISO 9001, SGS и других сторонних организаций. Помимо этого, мы создали научно-технический центр исследований и разработок супертвердых порошковых материалов провинции Хэнань. Благодаря работе данного центра мы смогли получить более 20 патентов. Наша продукция успешно экспортируется в более чем 80 стран и регионов по всему миру, включая Соединенные Штаты Америки, Германию, Великобританию, Южную Корею, Японию, Италию, Турцию, Россию, Саудовскую Аравию, Иран, Украину и так далее. Выставочный зал в полной мере отражает долгую историю компании «Хуньсян» и различные этапы их технологического совершенствования продукции. На протяжении всего производственного процесса проводится строгая и тщательная проверка на соответствие родственным стандартам. Мы осуществляем ряд испытаний и экспертиз на форму и размеры кристаллов-алмазов, появление трещин на стекле от удара сверлом, а также на структуру кристаллов, адгезионную способность и полную форму алмазных композитов. Установленные в данном цеху токарные станки с ЧПУ, автоматические прессы, заточные станки и печи для вакуумного спекания в основном применяются для механической обработки, прессования, формования, спекания и заточки заготовок. Во втором цеху осуществляется производство алмазных поликристаллических заготовок для волоки и поликристаллических алмазных композитов. Здесь выполняются прессование, резкопроволоки, круговое шлифование и другие процессы. Система автоматической сортировки объединила в себе процессы смешивания, выделения осадки и сепарации. Это позволяет гарантировать более высокую размерную точность частиц. Синтетические алмазы предназначены для производства алмазных инструментов. Они отличаются высокой прочностью и полной формой кристаллов. Алмазные микропорошки характеризуются одинаковым размером частиц и высокой степенью частоты до 99,9%. Основными особенностями алмазных сверл являются минимальная толщина стенок, равностенность и отсутствие повреждений стекла. Алмазные сверла с электролитическим покрытием острые и просты в установке. Данные инструменты предназначены для резки и полировки на станках с ЧПУ. Алмазные шлифовальные диски первого типа из высокопрочных алмазов предназначены для обработки кромок на станках с ЧПУ. Второй тип шлифовальных дисков в основном применяется для полировки стекла, обеспечивая его высокоглянцевое покрытие. Диски третьего типа используются для обработки кромок стекла, что гарантирует высокую заостренность и отсутствие повреждений кромки. Алмазные режущие диски производятся с применением специальной формулы, которая гарантирует превосходную остроту и высокую стойкость к истиранию. Они подходят для резки без орошения. Данная серия алмазных дисков отличается превосходными характеристиками при резке глазурованной плитки, керамической плитки и плиток из других материалов. Алмазные чашечные диски в основном устанавливаются на ручные шлифовальные машины. Они предназначены для шлифования гранита, мрамора, венецианской мозаике, бетона и других материалов. Алмазные подложки для полировальных кругов отличаются непревзойденной износостойкостью. Алмазные поликристаллические заготовки для волок применяются для волочения различных видов металлической проволоки. Поликристаллические алмазные композиты производятся из высокопрочных алмазов с применением специальной технологии, которая гарантирует высокую ударную прочность. Алмазные шлифовальные круги на полимерной связке используются для шлифования твердых сплавов, режущих инструментов, режущих дисков, сверл и так далее. Наш отдел международной торговли несет ответственность за расширение объемов экспорта, встречу с клиентами и организацию участия в зарубежных выставках в Германии, Турции, Объединенных Арабских Эмиратах, России, Индии и других странах. Основной нашей целью является становление компании Hunsian в качестве мирового лидера в области производства сверхтвердых материалов. Yexian Hunsian Super Hard Material Company Limited fue fundada en el año 1990. Nuestras instalaciones se componen de cuatro talleres de producción y otro destinado a la investigación y el desarrollo de nuevos productos. Cubren un área total de 130.000 metros cuadrados. Nos especializamos en la producción de polvo de diamante sintético, brocas diamantadas, discos diamantados, matrices para cortar, compuestos de diamante policristalino y otras herramientas de diamante. Nuestros productos se emplean con solvencia y precisión en una gran variedad de industrias, entre las que se incluyen las especializadas en el procesado de piedra, vidrio, petróleo, herramientas de corte o productos electrónicos. La dedicación de nuestro experto y talentoso equipo de I+.D. nos ha permitido obtener la certificación del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001, el certificado de la norma SGS y otros certificados de gran relevancia en esta industria. Además, para mejorar la calidad de nuestros productos, hemos implementado en la provincia de Henan otro centro de I+.D. especializado en materiales de polvo super duro, que nos ha posibilitado obtener 20 licencias de patentes. Nuestros productos se exportan a más de 80 países y regiones del mundo, entre los que se incluyen Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, Corea del Sur, Japón, Italia, Turquía, Rusia, Arabia Saudita, Irán y Ucrania. Nuestra sala de exposiciones personifica la dilatada trayectoria empresarial de Hongxian y las diferentes fases tecnológicas que han experimentado nuestros productos. Nuestro proceso de producción está sometido a estrictas inspecciones adaptadas a las principales normas del sector. Entre las pruebas de ensayo llevadas a cabo se incluyen el análisis de la forma de los cristales y del tamaño de las partículas del diamante, posibles grietas causadas por las brocas, estructura de los cristales, adhesividad y forma completa de los compuestos de diamantes. Hemos implementado modernos tornos CNC. ...prensas automáticas, afiladoras y hornos de sinterización al vacío para el procesado... ...prensado, contorneado, sinterizado y afilado de productos. Este taller se emplea para la producción de matrices de corte y compuestos de diamante policristalino. Procedemos al prensado corte de cables, molienda y otros procesos que garantizan productos de primera calidad. Este taller integra un sistema de clasificación automático para los procesos de mezcla, precipitación y separación que garantiza partículas con un tamaño de máxima precisión. El diamante sintético se emplea para la producción de herramientas. Ofrece una elevada resistencia y cristales con forma completa. Partículas de tamaño uniforme con una pureza del 99,9%. Nuestras brocas de diamante se distinguen por su reducido grosor de pared, excelente concentricidad y porque no generan ningún tipo de deterioro en el cristal. Máxima precisión y sencilla instalación. Estas herramientas son ideales para corte CNC y pulido. Nuestras muelas están fabricadas con diamantes de elevada resistencia. Están disponibles tres modelos distintos. El primer tipo de embola de diamante es ideal para su aplicación en mesas rotativas CNC con inclinación. El segundo tipo se emplea para el pulido de vidrio, garantiza un acabado de máximo brillo. Y el tercero se utiliza para la molienda de bordes de vidrio, ya que proporciona una exactitud máxima y una elevada resistencia a la rotura. Los discos diamantados cuentan con una formulación especial que garantiza una precisión y una eficiencia máximas y una incomparable resistencia a la abrasión, ideales para el corte en condiciones secas. Nuestros discos diamantados para porcelanato ofrecen un corte de máxima precisión y elevada eficiencia en baldosas vitrificadas, baldosas de porcelana y otros tipos de baldosas y azulejos. Nuestras copas diamantadas se instalan con rapidez y sencillez en máquinas pulidoras manuales. Son ideales para pulir granito, mármol, terrazo, hormigón y otros materiales. Garantizan un preciso pulido y una excelente resistencia al desgaste. Nuestra matriz para cortar de diamantes se emplea para producir una gran variedad de herramientas metálicas. Nuestros compuestos están fabricados con diamantes de máxima resistencia. Para su producción empleamos tecnología especial que otorga una elevada resistencia al impacto. La rueda diamantada en resina ofrece una precisa molienda de aleaciones duras, herramientas de corte, sierras, brocas y otros. Contamos con un departamento de comercio internacional que se responsabiliza de las exportaciones, recepción de clientes y asistencia a exposiciones en el extranjero. Hemos asistido a ferias especializadas en productos de vidrio, alambre y piedra, en Alemania, Turquía, Rusia y la India. Nuestro objetivo a corto plazo es convertir a Hongxian en el proveedor líder de materiales super duros en el gigante asiático y en el resto del mundo. Zhuocheng Hongxian Super Hard Material Company Limited was founded in 1990. We have four production workshops and one workshop strictly dedicated to research and development. The total working area is 130,000 square meters. We specialize in the production of the synthetic diamond, diamond drill bits, diamond grinding wheels, PCD die blanks, polycrystalline diamond composites, and other diamond tools. Our products are applicable in a wide array of different industries, including stone, glass, wire drawing, petroleum, cutting tools, and electronic products, etc. Employing an innovative and experienced R&D team, we have attained the ISO 9001 Quality Management System, SGS, and other third-party certifications. Additionally, we have established the Super Hard Powder Material Engineering Technology R&D Center of Hinan Province and achieved over 20 patents. Our products have been successfully exported to more than 80 countries and regions, including the United States, Germany, UK, South Korea, Japan, Italy, Turkey, Russia, Saudi Arabia, Iran, and Ukraine, etc. The exhibition hall fully embodies a long history of Hongshan and different phases of technological innovation of our products. Our production process undergoes strict and rigorous inspection and is always found in compliance with related standards before warehousing. We conduct a series of tests including the crystal shape and particle size of diamond, the glass crack of glass drill bits by punching, as well as the crystal structure, gap adhesiveness, and complete shape of diamond composites. Our CNC lathe Automatic press, sharpening machine, and vacuum-sintering furnace are mainly used for processing, pressing, shape-forming, centering, and sharpening of blanks. The second workshop is primarily used to produce PCD dye blanks and polycrystalline diamond composites. Pressing, wire cutting, cylindrical grinding, and other processes are required. The automatic sorting system will go through the mixing, precipitation, and separation processes in sequence so as to make the particle size more precise. The synthetic diamond is used for producing diamond tools. It provides high strength and complete shape of crystals. Uniform particle size with high purity up to 99.9%. The drill bit has the advantages of low wall thickness, fine concentricity, and no damage to glass. Superb sharpness and easy installation. These tools are used for CNC cutting and polishing. The diamond grinding wheel adopts high strength diamond for CNC edging. The second type is basically used for glass polishing providing a high gloss finish. The third type is mainly used for glass edge grinding providing the advantages of high sharpness and no edge breakage. The diamond saw blade adopts special formula for superb sharpness and abrasion resistance. It supports dry cutting. This product has a superior cutting performance on vitrified tile, porcelain tile, and other types of tile materials. The diamond cup wheel can be installed on manual polishing machines. It's suited for grinding granite, marble, terrazzo, concrete, and other materials excellent wear resistance for polishing. Die blanks are used for drawing a variety of metal wires. Our composites are made from high strength diamond under the control of special technology for high impact resistance. The resin bonded wheel is used to perform grinding on hard alloy, cutting tools, saw blades, drill bits, and others. Our foreign trade department is mainly responsible for export business, client reception, and overseas exhibitions, such as the glass, wire, and stone exhibitions in Germany, Turkey, Dubai, Moscow, and India, etc. We are committed to making Hongxian a world-leading international company in super hard material industry.